Всем привет, дорогие друзья! С вами Влад, и сегодня мы продолжаем играть э, на Радмире РП, первую серию. И сегодня, как вы поняли по превьюшке, мы будем покупать себе Румина. А потом уже машину, там уже будем дальше развиваться. Да, это... Кстати, я присмотрел специально, на каком этаже будет, на третьем. Сейчас мы перемещаемся, все. Сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает, а кто не кушает, взять что-нибудь себе покушать. Чаё, кофеёк, бутербродиками с печеньками. Да. И вот сейчас верните вот это видео, которое у вас зайдет. Если у вас написано красная кнопка подписаться, нажмите на нее, чтобы она стала серой. А, ну, а если у вас серая, то красавчики, да. А кто не серая, сейчас быстренько нажмите на нее, чтобы она стала серой. Ну все, малончики, все. А мы продолжаем. Так, вот цена 200 тысяч рублей, в принципе. Неплохая квартира. Оплата в день 2000. Ну, в принципе, нормально, я так скажу. Можно, в принципе, купить без проблем. Вон. Тип эконом класс. Ну, нормально. Номер квартиры 9. Номер подъезда 124. Ну, 3. Три комнаты, кстати. Мне кажется, это не эконом класс. Ну, сейчас посмотрим. Купить. Ну, если в дом. Третий этаж самый был нормальный. О, на продажу еще один дом. О, купили, красавчики. Вам нужно заплатить за дом лежачее отделение банка. О, так нормально. Офигеть, это эконом-класс. Что? Это нормальный дом, И теперь серьезно. Я вам серьезно говорю, нормальный дом. Макбук даже есть. Кофе. Нифига, что такая кровать, роскошный телек. Я бы не сказал, что это эконом-класс. Но правда, почему-то туалет отдельный и Или так всегда делают. Я не знаю. Ну, наверное, да. Но у меня по-другому. Сковородочка прям уже. С... Сразу мне сковородочку сюда, дали. Рассадочки. Ну, время там, понятно, не ошибается. Сейчас уже вообще 8 часов. М -м. Ладно. А с... Это... Филипс, да? Планшетик нормально. Не, ну мне нравится. Мне нравится, серьезно. Тогда должна же быть это эта... Раздевалка. Чтобы переодеться можно. Ну, ладно. Нет, так нет. Но это, наверное, надо покупать одежду, конечно же. Ну мы купили, мы красавчики. Мы ну, смотрели. А тут сесть можно на телевизор? На телевизор, на кровать, не на, это, на диван. Или нельзя? Ну, реально, планшет. Тут уже все, Тут интерьер весь готовый. Не надо ничего покупать. Не надо забрать. Почему-то тут нельзя с взаимодействовать. Раньше можно вроде бы. 2000 это в день, да? Я не знаю, это немного. Я вам скажу, это нормально. Это даже дешево. Потому что я смотрел, там есть 10 раз дороже. Это, считай, платишь вообще офигеть, как много. 10 тысяч почти. Где-то десять тысяч. А, ехит. Ну, ехит, давайте. Это на каком этаже мы сейчас находимся? Это... это шестой. Это последний этаж, шестой. А тут же тоже куплены, да? А, ну всё, тут, тут. Это я, это я успел. Тут две квартиры продавались, две квартиры. Одна на аукционе, одна я купил сейчас. Все. А здесь все, все, все заселено, все. Нету домов никаких. Все, я купил последнюю, все квартиру. Квартира Квартиров, квартиру, все в этом доме нету. Ну и по -по там другом тоже почти нет. Потому что тут да, почти. побольше было, конечно. Это считай. Ах, хотя... а почему тут шестиэтажка и тут девятиэтажка? Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Какой? Какого фига 6? Это, кстати, мой автобус. Я приехал. Можно, кстати, покататься. Могу показать там... Но это следующая серия, Я уже хочу машину купить, реально. Уже не ждется купить машину себе, реально. Ну, на кварти квартиру купил. Я хотел на третьем этаже, но... Я, я специально не нажимал на Аль. Не покупать. Но я же хотел, чтобы он в я хотел бы домой приехать в этот... в Майами, просто. Так раз дальше, чтобы... После свалки идет мозг. Он, кстати, потом проверсуется. Я думал, что он, он, он стоит, его не существует. Нет, его построили вроде, в прошлом году. Или когда-то, два года назад. Не, в прошлом году наверное. Да. Но там нельзя проехать, там надо там посты короче горил я, я специально туда при, приезжал да. тоже на автобус ага там нифига надо короче ну, короче легче пять тысяч рублей заплатить и на пароходе туда поехать ну, южно правда я так делал я два раза туда ездил сюда у меня билет там вроде бы действует еще или нет по моему билет уже не действует я два билета купил Он есть, ну ну ладно. А я, кстати, хотел машину купить. Я вот машину хотел купить, а оказывается там надо, чтобы было два места типа... Ну, короче, фиг ты ее купишь машину, если честно. Там надо такие жесткие требования, чтобы машину купить ну, вообще... Капец просто. А тут же мозг. Где мозг? Мост должен. был. Затем мост приехал. Вот мост у него, вот здесь. Вот здесь тоже. Нужно. Не понял, а где мост. Реально мост будет. Привезен. А, нет, поставь? Ну что, я передвижной, что ли? Где мост? А прошлый раз был мост. Короче, они мост украли. Мост украли! Серьёзно! Тут мост, мост был. А вот это я нежданчик не понял. Там же мост должен быть. А не здесь же мозг? Нет, здесь мост не будет. Там мост должен быть. А, значит... Значит, он передвижной. Как, как подробно это объяснить? был мост и нет моста что за бред его тоже на карте там не было его на карте даже нет как, как? ну короче да конечно. можем еще раз поехать но смысла не вижу наверное опять ехать ну просто купили красавчики все а там на штрафстоянке еще будут там запорожье еще значит у нет не спрашивайте откуда мне запорожь взялся, вот так выехал. Вот шестой этаж, шестой этаж, давайте реально почитаем. Вот, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Ну, шестой где-то вот где вроде бы. Там, где металлический. Вроде. Где синий и над синим? Вот на синем вроде бы мой балкон должен быть. По сути. Ну здесь.. Да вообще не каналось. Можно утили его сдать, кстати. Запорожец наш. А он есть. Вот сейчас я покажу, он где будет запорожецкий. Его, правда, заспанить надо. Там 0%, кстати. Бензика 0. Год с бензик надо. Смотрите. Хар. Запорожец. Вот он. Придется его утили сдать, потому что реально. А зачем? Кэт, сейчас, сейчас кота запомню здесь. Сейчас, смотрите. Так, поехали. А Ну, конечно, уже был старый. Все, поехали. Сейчас закончится. 0% процентов. Ой, уже. Ой. приехали. <смех> Очень далеко мы заехали, я вам скажу. Так, все. Я заправил основную штуку. Запорожен. Заправился. Канистры сделался. За канистрами забрал. Теперь мы едем в пути. вот вы сейчас заметил, как будет это ради пути. Вот почему я хочу людей ждать. Хочу продавать. Хочу их продавать. Хочу продавать. Было сколько? 40 дней? Да? Вот сейчас посмотрим, сколько будет. Когда будет нет, ну, в принципе, ну, реально очень быстро не я и на волки, я думаю, что. Я буду прислать, только волка там, пришлось, да? и, чтобы я, я то, маленький вот, вот Вот вот уже просто просто процентов даже больше процентов да. можно по 15. Крузь, все. все давайте давайте 7 500, даже меньше я когда мотик давали больше И тут даже моего нет машины мои блин ну как бы прикольно было чтобы она тут была реально Но тут нет тут ну, ржавые машины а моей нету И все понятно о колесо даже есть Но машины моей нет Так, нормально попрокурили там, и ну, все в принципе на этом. Давайте будем заканчивать, а где-то здесь. Все. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение, часть четвертую часть, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.